Итак, всем привет! Недавно к нам шло 10 тысяч рублей благодаря вам. Одной из покупок на 10 тысяч рублей мы купили вот такую вот большую коробочку от My Little Pony. Там 16 сюрпризов и 9 поняшек. Ну что, поехали? Да! Давайте сначала рассмотрим эту коробочку. Вот тут Принцесса Селестия, Искра, Карарити, я думаю, что дальше вы знаете. Вот тут вот урок. Вот, тут уже написано, что тут 9 поняшек будет. Ну что, давайте уже распаковываем. Хорошо. А что там? за Так, что там, коробочки не знаю, вот что Я О, да. А вообще, лучше пишите в комментариях Что лучше нам всего приобрести И что лучше распаковать Давай Ой, сначала Какая Ой. она красивая Ой, Она смотри, какая блестящая Дальше тебе? у нас Искорка Вот тоже Ой. такая блестящая А то, я уже достала Рарити, можно посмотреть. Покажи, пожалуйста, какие они маленькие, миленькие. Я не знаю, что там, только посмотрите. Так, еще там у выскорки был кусочек тортика. тортик выскорки? Это же не Пинки Пай. А Какой красивый. у Кто это, Дэнни? Даня, кто это? Это... Это Ладуга, она попала в первое тоже. Ой, Только она первая попала. Ну-ка. Давай. Тут еще есть пакетик. А мне кажется, я это компьютер шай. Смотри, что это. А Ой, а это кто? Это не знаю. Это поняшка диджей? Но я слышала что она никогда наушники. Не это первая не колонка. А, а тут у нас сейчас пинки драка, драка, будет. Покажи пинкипа. А? Вот она. Покажи, пиньки пожалуйста, нам, Дэнни. Покажи. Вот пиньки. она пай. такая кудряшки, как у меня, может. Может, пиньки. как у тебя кудряшки. Ой, все ну, открыли. Стой, стой, стой, подожди, подожди. А? а вам не кажется, что это похоже на домик? Смотрите, девчонки. Да. Вот там первые самые. Вот тут, смотри, вот это еще же домики. Еще. Так, а кто там? А где же сюрприз? А хм. Это это, как ее там, няня Искорки. Я забыла, как ее Няня Искорки. Как ее зовут? Кто нам напомнит, как ее зовут? Это. Это, как это, как ее зовут. Да? Илона. О, с крошками. О, еще Эпплджек. Где? Покажи, пожалуйста, нам Эпплджек, Дэнни. <связь> так, давайте <связь> дальше раскроем <связь> а, я выбрала. Так, должно быть 9 так, у нас понятно. Так, так, у меня вообще так, а Что такой 16 сюрприз? О, Это... Ой, там что-то есть, какой-то бонусик Это Трикси Трикси? Да, могущество О, подожди, нам ну... принцесса Луна Дэй. Смотрите, кстати Ой, сколько у нас, ух ты это домик Пинки а, в ну Мне кажется, что это все похоже на какой-то большой дом. Mm -hmm. Так, что все? Mm -hmm. Пара-пара-па! <плёв> Ой, смотри, Дэнни, смотри, еще раз еще. Это не какая-то такая смешная, козыглазенькая? Это, например, она. А -а -а. Yeah. <плёв> как будто смотри, какая-то мамфетка какая-то на челке, нет? Или yeah, это <плёв> просто ah. грязь? Или просто грязь? Так, ну пос, посчитаем, сколько всего у нас пони. А много пони, потому что они у меня у нас много попались. По-моему, их даже больше, чем 9. 9? Хорошо, что такое 16. Смотрите, у каждой. А, может быть, у каждой понятки свое свой а? домик. Нет? А может быть, это всего а? и сюрпризы няшек. Так, ну, ну-ка посчитаем. Давай. Дэни, давай считаем. У Два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, Как девять, ты прекрасно десять. считаешь. Просто прекрасно считаешь. Да. Так, сейчас мы вместе с девочками сделаем и посмотрим, что у нас получилось. Итак, у нас получается, что у нас 12... двенадцать да. а а поняшек и двенадцать вот таких вот не ж, покажи, у тебя вот, еще поняшек. И восемь вот таких вот штучек. Да. О, нет, -пай. это флаг. Пинки-пай. Ты любишь этих поняшечек? Да. -20. Сюрпризов. Сколько вышло? А, так, всего вот этих и поняшек и сюрпризов 20. Вот так, этих а сюрпризов 8, а поняшек 12. Тара -тара -та. Может у нас какие-то двойные бонусы получатся? Итак, ребят, этот набор мы купили в детском мире. А -а -а. Да? А -а -а. Советуем всем покупать этот набор? Да, мы купили это, это на имя таких куколок. Угол, ты довольна набором? Да! Молодец! Все, дорогие всех любим и целуем. Пока!